Всем привет! 11 июля прошел финал Евро 2020 по футболу. За чемпионатский кубок боролись сборные Италии и Англии. В своих кумирах на трибунах Лондонского стадиона Энглии поддержали многочисленные звезды и политики. Так можно было увидеть актера Тома Круза, экс-футболиста Дэвида Бекхама с детьми, модель Кейт Мосс с дочерью Лилай премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона и других публичных людей. Среди болельщиков был, конечно же, и принц Уильям, который является президентом футбольной ассоциации Англии, его жена Кейт Миддлтон, а также семилетний принц Джонс. На фото в сети было видно, как знаменитая пара переживала за сборную Англии, не скрывая эмоций. Как вы уже все знаете, в итоге победила Италия со счетом 3-2. Герцог Кембриджский заявил, что поражение сборной Англии от команды Италии в финале Евро 2020 по футболу чрезвычайно обидно, но все же они поздравили английских футболистов, а также ставших чемпионами соперников. Душераздирающе! Поздравляем сборную Италию с великой победой! Англия, вы дошли так далеко, но, к сожалению, в этот раз это был не наш день. Но вы можете гордиться собой и идти с гордо поднятой головой. Я знаю, что многое еще впереди, Уильям. Как бы там ни было, а этот праздник футбола опять объединил людей вокруг спорта.